Мне понравился результат, в общем, как, бы, как самой методики, я довольна осталась. Потому что, в общем, как бы для меня это самое главное, как прикрепленный объем, это значит, что рецидива не будет. Если мы добились его, и в течение там, года уже есть стойкая ремиссия заболевания, то это значит, что этот объем будет держаться достаточно долго и ничего не произойдет. Если там, конечно, кирпич там, и так далее, какие-то другие. Нюансы. На голову. Экзагент. А? Экзагент. Ну, мы же не можем гарантировать здоровье да, зубов да, да, да. в свете каких-то других происшествий, поэтому вот это тоже метод, который мне бы хотелось вам предложить для использования и даже в общем-то и целом он и в области имплантата будет работать, потому что он создает самое главное, он создает прикрепленную десну. Так, говоря о пластике в области имплантатов, конечно, вы должны всегда помнить, помнить все те же методики, ну как корональное смещение, латеральное перемещение можно применять, можно карман применять, да, по-родски, Но вы всегда должны помнить, что питание зоны, в которой вы работаете, лишено периодонта, лишено надкусницы, лишено ткани зуба, парадонтального комплекса. И конечно, да, конечно, зуб, он сам по себе, как живой орган, поддерживает, да, да. Ну, конечно, вот. а в области имплантатов мы... Кладем наш бедный десневой свободный трансплантат на поверхность металли... металла и ожидаем только чудо, чтобы следствия наркотичного лоску хватило, чтобы поддерживать его питание да, и так далее. Поэтому, конечно, э, в первую очередь э, вертикальные раз... разрезы, если это тонкий биотип, нужно минимизировать, чтобы не создавать дополнительное проблемы с восстановлением кровоснабжения и так далее а остальные методики все имеют место для применения прочарованную волоску просто потому что множественнорецессийный имплантаток я никогда в жизни не видела ну то есть я не видела может быть так подряд поставленных как кнопки но я видела как таковый Картинку, по-моему, на, на, на Фейсбуке, когда вот так вот от 11 до 18 стоят формирователи десны, каждый зуб восстановленным восстановленном Между прочим, знаете, даже не говоря ничего о докторе, есть пациенты, которые просят заместить каждый зуб. А если они говорят, может быть, там у меня отрывают... Шестёрку, а сколько? я видела такую работу, я в шестом три имплантата, у 3. меня три видела, у меня просто приходил пациент, я когда, он сделал оптопантомограмму, а у него переимплантит был, а они же все к пародонтологам сваливаются, он ко мне пришел, а я не понимаю, что только... мне ему сказать, почему. Я говорю, а вы знаете? Он говорит, а я знаю. А мне доктор сказал, что зуб же был трехкорневой. Сразу <over> <smelling> Там два вот так. Один посередине. Да. да. В общем, Entonces, то, это, поэтому, конечно, всякие чудеса бывают. Коронка, но... а Такое иногда бывает, да. Это для этого есть показания. 13 мм мезиодистальное расстояние. Микровольдер и цементная фиксация, доктор? Я говорю, доктор, может быть, просто поставил в не посередине, а при коронки. А, если они переимплантируют, то мне только слов что находит. Все. У меня была история. Ко мне приехала пациентка от доктора, с которым я много лет работаю ортопед. И она говорит: знаете, у меня гной из-под Дисней идет, гений, сказала. Там, где имплантация, я говорю, открывайте рот. Надавила точно. Литр просто гнеще. Я говорю, ну что, давайте я запишу, надо открывать это все, чистить, смотреть, что там. Я приготовилась к такой большой хирургии, там кости, мембраны, все мы разложили с ассистентом. Я начинаю обрабатывать ультразвуком просто в области коронки, оттуда выбивается вот такой огромный кусок цемента, я открываю лоскут, там идеальная кость, идеальный стоит имплантат. Ничего там нету. И вот он, этот кусок цемента, дал вот такое нагноение огромное. Я такое вообще впервые в жизни увидела своей, но я так за нее порадовался. Я ей, я ей все зашила, сказала, что вообще, счастливый человек, у вас замечательный Живите дальше Хорошо. Но вот такое бывает. А опять же, причина была в чем? У нее нет прикрепленной десны. То есть зуб удален был очень давно, истончение это нижняя челюсть в области премоляров. Это, как правило, те зоны, когда прикрепляются мышцы в этих, в этих местах, да, натяжение сильного тканей. И у нее была флотация десны от стенки простоколомки. Плюс э, вот этот вот кусок цемента там лежал, и вот это все выдало вот такую вот э, картину клиническую. То есть не всегда это большая хирургия, вот она да, такими э, малыми э, вмешательствами. По поводу обработки поверхности имплантата. А, вопросов здесь очень много. Я вот, когда была в Милане как раз последний раз, доктор продемонстрировал борт. А Знаете, как собственного изготовления, он как корчетка на кончике. Как Корчетка, металлическая. Чтобы счистить вот этот смазанный слой. Вот он с такими как... Ну вот как будто много-много проволочек собрали, вместе завязали в узел. И вот такой шарик из этих вот прутиков торчит металлический. Я подходила, трогала его. Да, он жесткий. И вот он им чистит имплантаты при операциях на, на переимплантиты. Ну вот, тоже. Я, я, честно говоря, хлоргексидином обрабатываю. Я обрабатываю ультразвуком. Я считаю, как бы, что это правильно. Сглаживаю. И такие, и такие. На самом деле, если... Такое воспаление ужасное, там уже повреждена структура поверхности. -то, Я, тоже и... Я тоже так считаю. Я тоже так считаю, потому что, что, что, что, да, у меня иплантаты уже иплантаты. тоже такая... То, есть, Я... то что, задача сделать, э, по типу, таких же существующих моделей имплантатов с полированием. Да, да, да, да, ну так вот, как эти селекты да, были э, с полированием. Да, их много там всякие, еще какие-то там всякие фирмы. Просто мы как-то традиционно Нобелем работаем, в Петербурге там, я так понимаю, самый большой конгломерат любителей mm -hmm. этой фирмы. Вот поэтому, селекты, да, были. Ну, это неплохое, между прочим, решение, когда избегают костной пластики. Почему нет? Ну, да? во-первых, не всем ее можно. Да, есть пациенты, которым она противопоказана, есть пациенты, которые не хотят делать костную пластику. Кто-то не хочет ждать, потому что ну, сколько, минимум, да, 9 месяцев нужно ожидать, чтобы двигаться дальше в каком-то направлении. То есть, я думаю, что, конечно, это связано и с временными рамками, и с нагрузкой, и с здоровьем. Поэтому любое решение, позволяющее имминизировать и получить желаемый результат, почему нет? Так же, как применение твердомозговой оболочки при да, пластического материала при, при рецессиях, тоже все оправдано. Если она действительно она клинически дает плюс ткань, и ничего с этим не сделать. Она и на животных, экспериментально доклинически, она у всех дает плюс ткань. Но почему ее не использовать? Ее единственная особенность при применении, ее обязательно закрывать полностью слизистым и косичным лоскутом. Ее нельзя оставлять контактировать с полостью, потому что она погибает, иначе сразу она растворяется. А так все остальное, то же самое, как с трансплантатами тоже при бережном обращении они работают, как шоп, при небережном, да, все это умирает, не останавливайтесь на достигнутом. Мой первый трансплантат умер в жизни. Это было давно, здесь в первом году. Я знаю почему, ошибки уже были проанализированы. Но я вас просто настраиваю на то, что как бы это сложный достаточно может быть путь. Хотя мне как-то одна девушка на сказала, что я очень все усложняю. Мне так не кажется это все-таки область знаний да, любые зубосохраняющие операции, регенеративные разрушать все легко а вот создавать пациента Вот я всегда на консультации говорю вы, хоть, вы теряли свое здоровье 20 лет да, там 15 да да, да именно в этом суть-то вопрос вот. Завтра мы с вами встречаемся, с кем мы встречаемся, будем обсуждать переимплантную зону, всю от воспаления до атрофии, как работать, что делать, все методики разберем, посмотрим клинические случаи пластику на ФДМах, на имплантатах посмотрим. И в третий день воскресенья мы будем обсуждать все космопластические мероприятия, которые можно проводить, да, просто как обзор такой, да, всяких разных методик. Что-нибудь попробуем покрутить, поделать, просто посмотреть, как. Я покажу интересные просто работы, которые отличаются, возможно, от того, что вы видели в принципе, не привязано <смех> к чем это делается. Даже покажу в сравнении, потому что у меня есть некоторые работы на одном и том же пациенте, сделанные разными материалами. да И как это выглядит через какое-то количество там, лет. Ну, это к нашему с вами дискуссию. да Все на материалах Да, я хочу теперь вопросы от вас. да вот При пластике, там а, ну вот мы обсуждали вас не было, да. Если пациент курит, то ему надо сократить количество сигарет, и в день операции он не курит. Да.